Привет, дорогие друзья, сегодня у нас открытый урок впервые на моем канале, проводим с Домиником Гансовским. Привет, приветствую вас всех, мы в моем доме в Польше, над Баутыком, и сейчас будем учить Ну а меня вы знаете, я, Грегор Женжишчекевич, хруст-черебочица, поведа Да. И разберем мы сегодня барню и тонный ветер ветку клонит. Поехали. Спасибо, хорошо. Давай с самого начала, значит, первая тема. Давай возьмем ее помедленнее. Значит, смотри, я тебе попрошу сейчас сделать вот что. Правой рукой бряцани и сделаем пошире амплитуду. Угу. Смотри. Поработай сейчас. Покажи, как ты бряцани. Да. Вот. Больше амплитуду делаешь. Да. Супер, хорошо. Поехали. Вот медленно хочется прям выговаривать. Просто один аккорд. казус с мизинком, да расскажи почему так произошло да не, не грустная будешь. история, да, не грустная не история. но не занимайтесь столяр... Столя... Столяр... Столяр... Столяр... столяркой занимайтесь поаккуратней да. но при этом как видите можно и в том числе и на баллайке играть все-таки да. Да. Да. Да. Да. Да. да чтобы не было вопросов потом в комментариях да значит аккуратней будьте с пальцами вот значит э -э сразу появилась Мелодия. Угу. Надо рассказывать, как будто ты рассказываешь историю. Вот тебя мелодия появилась. Ям та -ра та -ра Отлично. Так, следующая темка. А, Мелодии как таковой там нет. Что там угу. Там 4 аккорда. Четыре аккорда, правильно? Вот И 4 а, аккорда угу. можно их как связывать? Можно их просто один за одним рассказывать, правда? Как еще можно их поделить? Угу. Но поскольку мы немножко апельсин, первую часть, да? Угу. Вот здесь. с акцентом на и но при этом аккорды между собой связывают угу. попробую такой же момент сделать давай сейчас медленно смотри попробуй о то что нужно и поехали Работай кисточкой. Глаз свободнее правой рукой. Правой рукой. Давай еще, еще Работай правой. И первая тема риям. та начни первую часть, правильно? Она медленно начинается, да. медленно, как цыганочка с выходом, только барыня с выходом. Да. То есть вообще медленно. <рик> Правой ручкой побольше. Да? Поехали. <рик> Стар, не, не, не нравится. Все, Смотри, <смех> сделай. <рик> Каждую нотку покажи. Импровизация пошла. <смех> Мне нравится. нравится, да. В принципе, тоже импровизация, не разные бывает. Можно и так играть тоже. Ритмики разные бывают, поэтому, если получается, используйте все. Вот. Значит, а, еще раз, чего не хотела? парарам. рам немножечко, mm -hmm. да? То есть показать мелодию. Это первые секунды, первые мгновения барыни. Их надо показать сразу. Но с замахами теперь правой рукой больше. Да, работай, не бойся. Выдержи. Замах! Замах Опять! Баланский. Вот! Ай, ям! Акцент. Вот уже лучше. Я тебе там сбил немножко, но это, в общем, друзья мои, больше... Используйте этот замах, отдельно потренируйте. Вот. От плеча, я уже показывал в каких-то роликах, ничего страшного, это тренировкой достигается. То есть вы уже знаете, что правая рука не промажет. То есть можно удариться вот об ребрышко, да, или промахнуться вообще, но постепенно я промахиваюсь. Ничего страшного нет. Поехали дальше. Показывай. Ой, то не... Вечер, да? Угу. Ой, то не ветер. это не ветер. Ой, то не ветер. Угу. Все правильно. Давай еще <смех> не, не, не, большой компас, не раз. Не в большом компасе. Разволновался. Значит, сейчас мы поработаем над левой рукой mm -hmm. и немножко над ритмом, чуть-чуть. Mm -hmm. Ну, не польская народная, не польская, не Но молодец, Дамик, выучил специально для урока эту вещь, непривычная, не ритм. Но мне здесь очень помогал метроном. Метроном. Да. вообще Она тебе была незнакомая эта вещь? Нет. Абсолютно. То, есть, да, то да. есть она для тебя новая. Новый, да. да, но в целом ритм более-менее совпал, кое-где в каких местах mm -hmm. не совпал. Значит, э, очень частая проблема в левой руке э, отпускают балалайщики, начинающие струны. И поэтому происходит вот это самое... Да. да, прыжки и происходит призвук. Открытые струны, они, mm -hmm. они нам не нужны. Значит, давай сейчас над чем поработаем. Мы берем большой палец, только большой палец твой. Вот. И поработаем. Без первой струны. Попробую сейчас поиграть по любым произвольным нотам. Особенно это касается движения вниз. То есть с верхних ладов. Потому что потом... А под... И музыка прерывается. Давай сейчас поработаем. Большой пальчик. Играя по всем струнам. По всем струнам. Вот. Держи, держи инструмент. Держи инструмент как следует. Давай. Да, вот, вот она сразу концептуальная проблема, да, угу. основополагающая. Балайку нужно как следует держать, потому что если мы тянем, тянем левой рукой, она хочет что сделать? Выскочить. То есть в эту сторону она легко выскакивает. Угу. Отпусти руки сейчас. Попробуй сейчас давить вот этим местом, нижней частью, ну вот здесь как-то печенью, в общем. В балалайку так, чтобы она устойчива была. О, ну, другое дерево. Давай, хватай и поехали. Да. Очень хорошее упражнение для этих целей. Глиссанда, просто глиссанда. Вот, Доминик, попробуй. Сверху, Александра, оно легко получается. А вот сверху оно намного сложнее. Вот. Еще раз отсюда, сверху. Да, и пошел. Еще, еще, еще. Отлично. Теперь берем колечко. И все ориентиры, все точки обозначай. То есть, пам-пам-пам-пам-пам. И отсюда опять. Задача. Ездим по струнам, не отпуская гриф. Неважно, в какую сторону, большой палец не отпускает струны. Да? Потому что в первой струне это возможно сделать. У нас тут четыре варианта, правда? А большой палец у нас один с этой стороны. Поэтому мы перемещаемся как бы легкими скольжениями. Коротенькими скольжениями. Вот. А теперь по поводу самой пьески. Да? Mm -hmm. Давай сейчас на два этапа поделим. Mm -hmm. При этом, вообще от грифа не отлипаешь, только если это не, не нужно, прям, ну, если есть открытые струны. Итак, попробуем сейчас поделить на два этапа нашу работу. Mm -hmm. Сыграем, Представь, что играешь на тремоло, но играешь на арпеджиато. От грифа не отлипай вообще, чтобы ноты звучали, сколько они звучат. И возишь по грифу рукой левой. Давай попробуем. Не отпускай, не отпускай, не отпускай, держи, держи, держи. Только смотри, смотри. Ну это первая ля. Длинная ля. Фа. Не ля фа, Мы сейчас с тобой вместе сыграем. Вози по грифу, вообще нет пуфля большой палец. Держи, держи, держи, держи. Вот лучше. Так, помедленнее чуть-чуть. Давай помедленнее возьмем. Раз и два и два. работа потому что еще раз да фары модец требует дополнительных усилий теперь до до, ли, до бикар до, до мена соли фа да ми, фа, соль. вот здесь единственная нота ми, фа соль единственные быстрые ноты у нас там 16 ми. да это отдельно про, проучивается всегда. И это можно два пальца внизу по первой струне использовать. Не, на мифа. Ми, ну. И переехал. Да, вот так. Попробуй, удобно. Если неудобно, ага, удобно, не то попробуй первую. Да, потому что блокирует. Вот, так происходит. Использ... Играй, играй, как. как вот Ощущение сразу. Проверить, так ага. или эдак. Если. Эдок, то играй Эдок. Вот. Во. Мир, эдой. здесь надо. О, вот это место. Давай, наверх. Большой палец нужно. Да, перекинуть. Очень быстро. Смотри, еще. Еще быстрее. Во. В общем-то, да, с медленными произведениями, а особенно вот здесь развернутая мелодия, много повторов и много движений сверху вниз на терц, э, терциями, да, интервалом. Очень много работы, над ней придется очень долго а, потрудиться. Значит, смотри, сейчас попробуй, а, давай вместе со мной сыграем ты на моей баллайке. Она лучше скользит, ну черное mm -hmm. дерево. Вот, сейчас попробуем еще раз сыграть вместе, а потом на тремоло сам сыграть. Рпиджата, да? Да, сейчас рпиджата. Раз, и два, с и... всегда начинается 2 4 2 половинка тоже снуты лядка по сути одинаковые mm -hmm. давай еще раз раз и два и соль есть. да mm -hmm. и Да-ля-ля-ля, открыто, ля Я же тоже должен был накосячить. Ре, до, правильно. Ре, до, си. Кей. Молодец. Ре, до, си. Ля, ля, ля открыто. И опять до, до ля, ля. Ага. Фа, хорошо. Фа. Соль, соль, си. Угу. До си. Хорошо. Так, попробуй сам сейчас сыграть. Я тебе буду подсказывать, где какие ноты. Ну, как-то хоть как-то буду тебя дирижировать. Да. Значит, мы играли для чего сейчас? Для текста и для левой руки. Потому что правая рука у нас не участвовала только, кроме как арпеджата. Это мы просто звукоизвлечением занимались, правильно? Угу. А вот тремоло — это уже другой вопрос. Потому что для тремоло нам не нужно думать о тексте. Чтобы на тремоло играли... Левая рука должна быть на 100% готова, чтобы тремоло игралось свободно, непринужденно. Потому что как только здесь э, затык, о, не знаю, что играть, все... И три пошло лесом. Поехали. Тин -тин. Вот, нет липа. Еще раз, да. Ничего, ничего. Переучишь потом. Еще раз, до, до, теперь до. Угу. Ну ладно, мис, ага. ну можешь сделать так сире, да, до си. Машину. На холостых оборотах. Играй. Угу. Держи. Держишь? Давай я так встану. Держи. Дерно. Фокус. Да? Синхронная игра. В четыре руки практически. Э -э задача. Вот сейчас ты не думал о левой руке, правда? Да. Значит, твоя задача сделать так, чтобы разделить голову, мозг так, да, чтобы правая рука зациклилась. А думал только о левой руке, чтобы... Это на первоначальном этапе. То есть мы как будто заморозили правую руку и на нее внимания не обращаем. Она у нас просто занимается чем? Звукоизвлечением. А левая рука уже делает как бы музыку. Понятно, что здесь тоже мы должны создавать музыкальные фразы и так далее. Но на первоначальном этапе этого достаточно. Пробуем. Заморозь руку правую. Хорошо, поехали. то а буду сейчас давить. Ну, ну, ну уже ну, уже ну, более-менее, ну, да, ну, ну, где получается. да, устает рука, Часто потому что новые навыки, друзья. значит, вот это упражнение. пробуйте играть, а, рука, ну на сто процентов уверен будет уставать практически сразу быстро, mm -hmm. потому что вот Доминик сейчас поиграл, как yeah. ощущение, большой Но, палец устал, нет, где вот запястье все, все устало, то есть не просто большой палец, потому что все, все получается мышцы, все, да. Да. да. Вот по ощущениям yeah. разница была, в чем? Yeah, все. <с -то> Хотел думал, может гриф тому. <с> -то> на самом деле к черной дерево на грифе, оно дает эффект более легкого скольжения в отличие от ну объем, да, в целом. На тремоло влияет три вещи. Текст, то есть знание текста в голове и здесь на грифе, естественно. Очень крепкая посадка и э, надежность инструмента. То есть он должен крепко зафиксирован. Что... И правая рука, конечно, скорость. Упражнение для скорости у нас... Помнишь, Доминик, да? Нет. Не, не помнишь? Если... Э, у нас правая рука разгоняется до максимальной скорости на максимальном э, на максимальной громкости возможной, да, и напрягаем вот эту часть. Попробуй. Напрягайте. Напрягайте. Вот, пока, когда устал, бросил. другая. Покажи. Посвятить месяц. общем, играешь Свети ну быстрее, быстрее, быстрее. А или это так, Тут, это да, это мы должны. Да? Да, ну в принципе да, просто на скорость. Ну это больше на скорость, а именно для а, тренировки да. тремола вот это часть нам нужна. У -у -у -у. Да и громко надо еще это делать. У -у -у. Все, отдыхать. Спасибо за внимание, урок на двух частях окончен mm -hmm. пишите свои комментарии ставьте лайки бала лайки